Так, лезем в тексты снова ищем описание про вот. Текст пометили и будем с ним работать дальше. Куда он еще. Может быть, использован. краткое компонентное. Во-первых, на, на формате ремида. И, кстати, в Расилоне прошлом году отпраздновал праздновал свое пятидесятилетие. Антисептики для... Антисептики для... Антисептики для... И оставим... Смотрим, что поменялось. Поменялось. Сейчас смотрим дальше. Дву варианты. Систес. Идем в таблицу. То, что файл в работе, я помечу его желтый. Делается собрать из презентации, что такое, блин. Там конкретное описание продукта традиционно не очень подходит, в принципе, он подходит. у вот нас все удали. видите, как удобно. Можно вставить тексты из любого места, сайта. После его удаления формата он у нас приобретает вид нормального текста для сайта. Суть же использования панели администрирования заключается в том, что при работе в визуальном редакторе текст приобретает формат в соответствии с макетами сайта. И нам это очень важно, поэтому надо очищать его от формата, чтобы у нас не вылезали другие шрифты и цвета или какие-то оформления текста дополнительно. У нас описание короткое. Проверяем. Давайте подключим еще один. хвост. Да. Вот, создаем значит, новую группу. Да? систему медицинского отделения дубов, Тра та то Значит, отображать. Да. Теперь нам нужна картинка. Мы сразу лезем в ромашку. Мы знаем, где искать картинки. В картинках. Мы сейчас залезем в интернет и там качнем логотип. Значит, при поиске таких файлов, что нам важно? Ну, вот кстати, хороший логотип. Две с половиной тысячи на подходит смотрим в полном объеме можно ее сделать но он не так важен но мы будем иметь большую картинку <coughs> ее загрузим так вот мы ее куда мы ее уже в загрузке да, скачали что первых мы ее загрузили сюда из загрузок сразу надо эту картинку извлечь и перенести ее в картинки вот Пусть он тут пока валяется, а потом мы ее используем. Мы создали новый раздел. Группа продуктов. Вот она отображается здесь. И здесь мы обновим. Вот, то есть видите, какой максимальный размер картинки может быть. У нас она немножко почему-то уехала. Что с этим делать? Ничего страшного, да? Вот обращу внимание, видите, как эти все вроде к левому краю поближе, а этот как будто выпадает. Он, Видите, как он выпадает на самом деле? Близко к тексту. Почему такое может быть? Потому что у нас э, картинка размещена с полем, с белым. Ну, с пустым полем. Поэтому она смещается. Что делать с этим? демонстрирую надо посмотреть как она выглядит вот видите какой у нас запас поля поэтому он ее смещает что нам надо сделать и вот так обрезать выбираем чпок обрезать закрываемая она сохраняется там же а на сайте мы выбираем просто ее повторно такая подгонка будет никуда от этого не деться, удалить да, фотку мы эту удаляем загружаем ее повторно только теперь нам надо ее искать, естественно в картинках здесь но могло и получиться с первого раза, в этом ничего страшного нет лучше вот идти подобным путем вот, он встал видите, рядышком все аккуратненько теперь мы его сохраняем вот тут в текстовых документах. Прекрасно. А вот этот текстовый документ мы тогда удаляем, чтобы они не дублировались. Ну, это, видите, я работаю на Маке, и у меня все текстовые файлы, они складываются в формат Pages. А есть еще текстовые форматы, Docx, и доки, и прочее. Они подходят только для Windows. И вот эта недружба форматов приводит к тому, что при внесении изменений в текстовый файл для Windows, он предлагает, ну, в общем, система предлагает создать такой же файл с тем же названием, но с другим расширением. Мы посмотрим в админке, а есть ли у нас какие-то здесь подстраницы. Ну, в FitOntenте, там, время, в Kine, я так понимаю, не должно быть. А вот в TP у нас есть наверняка какие-то подстраницы. Хотелось посмотреть, что у нас здесь вообще размещено. Зубные щетки. Краткое описание бренда для первого уровня. Фото. Отображать. Да. Но здесь мы пока никаких изменений вносить не будем. Надо разобраться, для чего нам нужны. Вот мы показать продукцию. Посмотрим. Значит, вот у нас есть отдельная группа, которая содержит несколько подгрупп товаров. Это группа средств ТП. Вот нам надо здесь внести изменения, чтобы сделать правильные группы товаров. Да? Мы продолжаем, это второе занятие, о том, как делать сайты. Я открываю техническое задание, которое у нас было. Я открываю сайты. Что мы запомнили с прошлой встречи, что нам нужно работать параллельно в двух окнах. Поэтому я захожу и на сайт, и в систему управления. Сейчас мы создадим так, группы правильные продукции. Правильно. Итак, мы идем в раздел Продукция и смотрим, какие же у нас группы товаров. У нас есть зубные щетки, ршики межзубные, скребок для языка. Значит, флосы я, во-первых, бы отсюда выделил сразу. Создаем группу. Это подсказка продукта. Тут есть такая функция, что можно услуги между собой как-то объединять не по группам, а хаотично, на выбор. И они могут... Это цепочки услуг. То есть мы предлагаем дополнительному покупателю, который ищет что-то. Какие-то товары, которые могут быть сопутствующими или их искали тоже. Да? Мы возьмем новый каталог компании TP.